Всем привет! Сегодня рассмотрим э, тему э, которая касается э, потока многопоточности э, э, тему <coughs> даже не тему, а что такое атомарность э, и на примерах э, рассмотрим по поводу э, многопоточности э, будет еще не одно видео, их будет ну как минимум э, два или три это как минимум <coughs> потому что э, в 11 стандарте добавились не просто потоки, а еще куча дополнительных возможностей, которые неплохо расширяют возможности параллельного или поточного программирования. Но сегодня, сейчас вкратце о том, что такое атомарная операция. Некоторые, некоторые, ну, во-первых, что такое атомарная операция? Это та операция, которая неделима. В данном случае, вот я набросал такие примерчики, и вот у меня есть unsigned char, и также есть unsigned char, описанная, есть шаблон такой, atomic, который поддерживает все целочисленные типы, то есть unsigned char или char, short, int, long, дальше size t и так далее то есть все целочисленные э, типы э, атомарность операции как я уже сказал э, говорит о том что операция неделима то есть если мы э, увеличиваем значение или присваиваем какое-то значение э, переменной этого типа к примеру вот int то по идее делиться она не должна а если она не должна делиться значит ее, в принципе, не нужно блокировать эту операцию. Ну, имеется в виду, когда у нас есть много потоков, и там эти много потоков, каждый из потоков увеличивает значение перемены или уменьшает. Соответственно, для того, чтобы избежать гонки ресурсов, либо неопределенного поведения, обычно какие-то переменные или объекты, они сначала блокируются, Uh, ну, в предыдущем видео по многопоточности я блокировал некоторые переменные с помощью uh, вот такого класса mutex то есть я там блокировал, выполнял uh, какие-то изменения и разблокировал, соответственно все потоки которые пытались обратиться к переменной которая уже заблокирована, ждали до тех пор пока там mutex uh, не освободит эту переменную то есть использовался mutex ну, кто-то может полагать, что э, вот такие переменные int, char, ну, long Long э, в данном случае у меня <coughs> имеет размер 8 байт э, Операционная система 64-разрядная э, Компилятор тут у нас э, тоже 64-разрядный Соответственно, как бы, казалось бы, э, что тут делить? И можно было бы предположить, что операция неделима Соответственно, нет необходимости блокировать с помощью MUTXL перемены, к примеру, вот этого типа Которой могут доступаться много потоков Но это на первый взгляд Но, есть, если в стандарте, если стандарт дает, стандартная библиотека Вот такой вот шаблончик, который называется Atomic значит, и поддерживает вот эти вот типы, значит, э, все-таки операция может быть разделена. А если это так, и если язык предоставляет какие-то возможности, а, ну, в данном случае атомик. значит, нужно предположить, что все-таки операция делима, и лучше оборачивать это в вот такие э, шаблонные классы. Ну, давайте рассмотрим на примере. Что у нас тут в примере? В примере у меня есть поток. То есть, смотрите, я создал переменные обычную Atomic. Это чаровскую, short, int, long, ну и double. Для double, для double, для double, вот эта Atomic, в принципе, не поддерживается. Она добавится, то есть мы можем сюда, как бы, ну, обернуть этот тип, и создать шаблончик Описать здесь W И создать переменную Но поддержка Скорее всего будет в C++ 20 То есть в 20 стандарте А здесь, здесь но ну, Компилятор ничего не говорит Но Оно не работает так как Хотелось бы А если мы полезем в справку То мы увидим что Atomic поддерживает только для целочисленных типов Поддерживается но это мы сейчас все увидим Так вот, что я здесь делаю Вот я для теста создал Несколько разных глобальных переменных И у меня есть поток Этот поток, каждый поток То есть я их запущу Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть потоков И шесть потоков, каждый из них В себе содержит Такой цикл В 10 тысяч итераций И на каждой итерации у нас увеличивается значение глобальной переменной. То есть, по-хорошему, если бы реально были бы неделимы операции увеличения на один, скажем, или присваивания, то необходимости в этом атомик не было бы. Как мы это можем увидеть? Ну, смотрите, у нас 6 потоков. Соответственно, ну, чар, понятное дело, вылезет за границы. Но, в данном случае, шорт. Шорт был вот эта же шорт, глобальная перемена, должна была бы равна быть 60 тысячам, потому что каждый поток имеет 10 тысяч операций всего это 6 потоков, значит в результате у нас получится 60 тысяч операций. Это значит, что будет 60 тысяч раз увеличено это значение. Ну, для double поддержки вот такого оператора нет, поэтому нужно писать вот так вот. Равно double плюс 1,0. Кроме всего прочего, есть еще вот такая atomic fetch add. Вот это точно добавится в 20 стандарте для а, вещественных чисел. Для таких как float, double, long double. Ну, здесь я, здесь я, здесь я, вот я объявил перемены g atomic int и GFetchInt, то есть давайте посмотрим на Aint. можно вот так вот увеличить с помощью обычного оператора плюс-плюс, либо можно вызвать функцию Atomic Fetch ADD ну, которая там добавляет добавляет единичку, также там операция, по-моему, есть Sub Sub, и что-то там еще было ну, уменьшить на единицу ну и для Double, смотрите, для G Atomic Double я делаю то же самое. И есть у меня G Mutex. То есть я пометил каждую переменную а, в начале а, такой буковкой. То есть это Mutex, это Atomic, а это если G, то это просто глобальная переменная Double, но, но просто без, без всяких оберток. Ну и для Mutex, что я делаю для Double? Для Double я уже сказал, нет поддержки на данный момент атомик, то есть атомарных операций. Соответственно, для того, перед тем как увеличить, я использую mutex, это глобальная тоже переменная, блокирую, увеличиваю значение и разблокирую. Соответственно, все потоки, которые в этот же момент обратятся, ну, попытаются увеличить переменную уже double, они будут ждать до тех пор, пока этот mutex не разблокируется. Ну, это, я думаю, понятно. И теперь давайте запустим э, вот это вот добро. И здесь у меня раз, два, три, четыре теста. И посмотрим на результат выполнения. Итак, теперь смотрим. Not, not Atomic Unsigned Char 245. Это первый тест. Not Atomic Unsigned Char 208. Ну, это понятное дело, потому что это один байт, и там постоянно происходит переполнение. Но, третий тест, 76 значения, четвертый тест, 96. Как мы видим, результаты разные. Если же мы посмотрим на Atomic, ансайдный chart, первый тест, 96, второй, 96, третий, 96, четвертый, 96. То есть, все-таки операция делима увеличение на 1. Точно так же для всех остальных типов. Для шорта, в этом случае, 58, 57, 57 тоже, но вот здесь последние значения разные, вот здесь тоже. То есть, как мы видим, для всех нот Atomic переменных, которые не помещены в этот шаблон, значения при каждых тестах разные. Но для атомарных переменных, которые мы обернули в Atomic, как мы видим, значения одинаковые при всех тестах. 60 тысяч, 60 тысяч, 60 тысяч, 60 тысяч. Точно так же вот отработал, где у нас? Вот, Atomic Fetch. Atomic Fetch. Вот он у нас, тоже 60 тысяч, 60 тысяч, 60 тысяч. Теперь с Double. Double, как мы видим, хоть он и был отвернут в Atomic, но значения вот даже вот здесь разные. То есть в каждом потоке, они отличаются и при атомик у нас как бы меньше произошло увеличение значения чем без атомик но с мьютексом как мы видим значение переменной double везде одинаково вот 60 тысяч итак каков же итог всех этих тестов. Итог следующий: не забывайте о том, что есть атомик для целочисленных типов. Если у вас есть потоки, которые обращаются к одной и той же переменной целочисленной, и это могут быть счетчики какие-то, что-нибудь еще, то лучше, ну и не лучше, а нужно обернуть эту переменную вот в такой шаблончик то есть создать std atomic, указать тип и объявить переменную и тогда операции увеличения, уменьшения будут атомарными но не надо путать к примеру у нас может быть вот такая вот функция calc какое-то там значение вот здесь атомарности нет потому что Атомарность э, будет при присваивании, но при вызове функции calc <coughs> есть вероятность того, <coughs> большая вероятность, что эта операция будет разделена. Если два или три потока одновременно дойдут до этой точки и начнут вызывать функцию calc, то вот внутри функции calc надо блокировать или уже лучше перед вот, вот тут mutex заблокировать. А вот здесь разблокировать. То есть вы это должны понимать. То есть атомарные операции у нас поддерживаются для а, увеличения, то есть инкремента, декремента. И по-моему там для присваивания. Но об этом можно почитать в справке. В справке можно почитать вот какие. Либо залезть в эти шаблоны и начать разбирать вот эти вот шаблоны. Кстати для Atomic есть еще функции Load. То есть там еще какие-то извалид, стор. Но я их разбирать не буду. А, вот у нас операторы. Инкремента, fetch ADD. Операторы декремента есть, поддерживаются. Плюс равно тоже поддерживается. Вот Atomic используется. Ну, об этом для более детального понимания. Если оно вам нужно, можно полезть в справку и почитать. Поэтому не забываем а, про такую штуку, как Atomic, и про многопоточность. Если у вас не многопоточное приложение, этого делать не нужно. Ну, я думаю, вкратце а, я прояснил ситуацию. И объяснил, что все-таки даже, вот смотрите, long, long в данном случае 8 байт операционная система 64-разрядная, компилятор 64-разрядный, но тем не менее, вот наш же лонг, операция получается делимая. То есть мы не те значения получаем, какие ожидали бы. Казалось бы, эта перемена может лечь в регистр, и что ее там делить Но ее нужно туда положить Потом применить операцию, инструкцию процессора Увеличить Потом вытянуть эту переменную И все такое Поэтому на сегодня все Подписываемся, делимся Ставим лайки, комментируем Ну и все такое Всем пока